вами все. Сегодня мы гуляем в парке Ривьера. Я так давно не каталась на каруселях. И разве можно пропустить знаменитый парк Ривьера, когда ты в Сочи? Здесь так много всего. Только успевай раскидывать деньги. Меня многие спрашивали, какой у меня рот. Сейчас проверим. В первую очередь я решила посетить замок ужаса. Думала, что-то вроде того аттракциона, о котором рассказывала раньше, но оказалось скучновато. Механические, совсем не похожие на настоящих, призраки и ведьмы, стараясь создать хоть какую-то атмосферу. Ну хоть бы музыку включили и скрип убрали, а то не интересно. Думала, что там реально будет страшно. Дальше было веселее. Карусель рок-н-ролл закрутила меня так, что мне казалось, вылечу из нее как кукла. Не вылетела и получила море удовольствия. Правда, потом какое-то время кружилась голова. Потом я рискнула прокатиться на корсаре. Это что-то. Особенно страшно, когда тебе переворачивают вниз головой и зависают. Ох и жуть! Но мне очень понравилось И даже уговорила маму и папу попробовать Потом они долго удивлялись Как вообще согласились Говорят, что перед глазами прилетела вся жизнь Все-таки карусели для детей, а не для взрослых По парку приятно гулять, кушая вкусное мороженое И искать, что здесь есть еще интересного Попался нам 12D. В таком я раньше не бывала. И мне захотелось посмотреть, что это такое. Оказалось, что кресло здесь стоящие. Когда нам включили фильм, кресла наклонились вперед. И мы поехали по каким-то галактическим рельсам в стеклянной капсуле. А еще я люблю ездить на машине. И поэтому ни за что не пройду мимо автодрома. И тренируюсь на таких машинках. Чтобы когда сяду за руль настоящей машины, уже знать как ездить. Кто-то скажет, что на игрушечных машинах нельзя натренироваться. Но зато уже на них можно понять, кому вообще не стоит садиться за руль. Никогда. Я езжу неплохо. Немного пощекотала нервы на аттракционе свободного падения. Где тебя поднимают и опускают падать. Но мягко останавливают и снова поднимают. В момент падения в животе все переворачивается, даже если не страшно. Моя сестренка тоже немного покаталась. Жаль только, что Парк Вильера так не любит маленьких. Все аттракционы от трех лет, ее почти никуда не пропустили. Раньше мне казалось, что флин это как обычный качели, но меня на него не пускали. С виду они совсем не интересны, но я все равно решила попробовать. И оказалось, что живот переворачивается от них еще сильнее, чем от свободного потения. Так как мы пришли веселиться, то прокатились и на американских горках. Хотя они небольшие, а тоже здорово. Но самый страшный сумасшедший оказалась морская звезда. Когда мы с папой садились на нее, нам объяснили, что она немного покружится и все. Но они сказали, что покружится она во всех направлениях и под разными углами. Теперь я знаю, как чувствовать себя белье в стиральной машине. Вот такая у нас получилась прогулка. Вот такой веселый в Сочи. Ставь лайк, если любишь карусели и аттракционы. Если вы еще не успели принять участие в конкурсе, у вас осталось несколько последних дней, чтобы снять ваше видео и выиграть крутые призы. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.